Это опциональное видео, чтобы разобраться в линейной регрессии, вполне достаточно предыдущих. Это видео для тех, кто хочет знать больше, кто хочет углубиться в нюансы линейной регрессии и при этом выполнять регрессионное моделирование быстрее. Линейная регрессия относится к методам машинного обучения с учителем, если пользоваться терминологией компьютерных наук. И как все такие методы, Линейная регрессия может ориентироваться на объяснение и на прогнозирование. Это близкие, но разные задачи. И на некоторых этапах построения модели и ее интерпретации решение задачи объяснения может вступать в некоторые противоречия с решением задачи прогнозирования. И наоборот. Поэтому хорошо заранее понимать, для решения какой задачи вы используете регрессионное моделирование, для объяснения или для прогнозирования. Объяснение больше сопряжено с интерпретацией. Это немного более социологичная задача. Прогнозирование более сопряжено с точным выполнением алгоритма, получением в его завершении некоторых чисел, которые не обязательно требуют глубокой интерпретации. Эта задача в большей мере похожа на то, что происходит в компьютерных науках. Тем не менее, решение обеих задач полезно для социологии. И, я думаю, удельный вес этих задач относительно более простых аналитических задач, типа описательной статистики и корреляций, будет расти с развитием социологии. Во-первых, уделю внимание табличке ОНОВА внутрирегрессионной модели. А нова Analysis Variance, или по-русски дисперсионный анализ. Суть ANOVA – посмотреть, что происходит с дисперсией Y, когда к Y добавляются некоторые x. Иксы пытаются объяснить вариацию Y. Если у них это получилось, то вся вариация Y, которая находится в строчке Total, дублируется, в верхней строчке строчки regression и тогда на строчку residual ничего не остается 0 и тогда строчку regression делим на строчку total и получаем единицу это и будет единичный r квадрат в нашем случае r квадрат не единичный в нашем случае примерно две трети общие Дисперс Y. Расположились строчки регрессион, и примерно одна треть расположилась строчки резидиуал. Резидиуал ⁇ это остаток. Другое его название ⁇ это внутригрупповая вариация. А другое название ⁇ регрессион ⁇⁇ это межгрупповая вариация. Сейчас покажу, как внутригрупповая и межгрупповая вариации выглядят на графике. Сначала обращаюсь к уже построенному графику. Это график с условными средними. Напомню, что такое условные средние. Например, в данном случае. У всех фильмов, получивших 800 рецензий критиков, в среднем 500 тысяч оценок пользователей на сайте MDB. Есть ли на этом графике межгрупповая вариация? Да, она есть здесь. Почему? Потому что условные средние расположены на разных уровнях по оси Y. Если бы все условные средние расположились на одном уровне, на какой-то горизонтальной линии, то межгрупповой вариации не было бы. Другими словами, при любом количестве рецензий критиков, количество пользователей, поставивших оценку, было бы одним и тем же. Не менялось бы. Это самая плохая ситуация. В этой ситуации r квадрат был бы равен нулю. В этой ситуации вся вариация y продублировалась бы в строчке Residual, а в строчке Regression стоял бы ноль. Но, как увидеть, на графике Residual Добавить на график для каждой условной и средней стандартное отклонение. Раз чат билдер, количество лицензий критиков на оси X, количество пользователей, поставивших оценку на оси Y, статистик мин, дисплей Error Bar, стендарт Deviation, мультиплеер 1. Применяю запускаю. Теперь на графике с условными средними видны еще и стандартные отклонения. Например, здесь. О чем они говорят? Фильмы с 500 рецензиями критиков в среднем имеют миллион оценок пользователей. Но среди этих фильмов есть те, у которых больше оценок пользователей и меньше, но в среднем миллион. Чем длиннее отросток, тем больше внутригрупповая вариация для данной группы, для группы фильмов с 500 рецензиями критик. Большая внутригрупповая вариация — это плохо. Отсутствие внутригрупповой вариации — это идеально. Например, это условное среднее имеет коротенькие отростки, то есть маленькая отростка внутригрупповая вариация для фильмов находящихся близко к нулю тоже очень маленькая внутригрупповая вариация затем она начинает увеличиваться примерно в эту области она достигает больших значений затем она уменьшается это к вопросу о гомоскедастичность предположим что все отростки на графике были бы маленькие, ну, например, как у фильмов близких к нулю по количеству пользователей, поставивших оценку. Гарантировало бы это, что r квадрат равен единице? Нет. Коротенькие отростки – это необходимое условие, чтобы r квадрат был равен единице, но недостаточно. Второе условие, чтобы все условные средние лежали на прямой линии. Можно предположить, что где-то здесь проходит прямая линия. В этой области точки лежат близко к прямой линии. А в этой области точки лежат далеко от прямой линии. Получается, что идеальная для регрессионного моделирования ситуация характеризуется, во-первых, короткими отростками для всех условных средних и расположение всех условных средних на прямой линии. Если эти два условия выполняются, то исходная вариация Y отобразится в первой строчке, а во второй строчке будет 0. Почему важно понимать эти два условия, при которых линейная регрессия идеально сработает? Потому что под одной из этих условий регрессионную модель с имеющимися x можно подстроить а под другое условие ее нельзя подстроить ее надо переделывать совсем если отростки условных средних коротенькие но сами условные средние не лежат на прямой линии можно попробовать подобрать другую форму зависимости квадратическую кубическую так далее можно прибегнуть к эффектам взаимодействия, которые прекращают прямую линию в криволинейную последовательность прямых отрезков. И таким образом, с высокой вероятностью, получится построить качественную регрессионную модель с имеющимися иксами. Если же отростки от условных средних длинные, а сами условные средние – близки к горизонтальной линии, то с таким иксом ничего не поделаешь. Он не объясняет вариацию Y. К сожалению, скорее всего, его следует исключить с регрессионной модели. В лучшем случае он пригодится в качестве группирующей переменной для эффекта взаимодействия с другим иксом. В мультиколинеарности тоже есть свои нюансы, даже парадоксы. Заметили ли вы противоречия в предыдущих видео? С одной стороны, график зависимости количества пользователей от рейтинга критиков восходящий, то есть коэффициент должен быть положительным. Но в итоговой модели коэффициент отрицательный. Попробуем построить парную линейную регрессию Рейтинг критиков и количество пользователей, поставивших оценку. Analyze regression в линиях. Количество пользователей, поставивших оценку, рейтинг критиков, смещенный в ноль. Коэффициент положительный. А в итоговой модели с четырьмя эксами он отрицательный. Как же так? Требования по контролю мультиколлинеарности я не нарушил. Коэффициент корреляции Пирсона между рейтингом критиков, смещенным в ноль, и остальными иксами ниже 0,5. Что же случилось? Почему в парно регрессионной модели рейтинг критиков положительно связан с количеством пользователей, поставивших оценку? А в регрессионной модели с четырьмя иксами рейтинг критиков отрицательно связан? с количеством пользователей, поставивших оценку. Это интересный феномен, которому еще предстоит получить строгое научное объяснение. Мое гипотетическое научное объяснение состоит в следующем. Если коэффициент корреляции Пирсона между некоторым иксом, например, рейтингом критиков, и игреком, то есть количеством пользователей, поставивших оценку, меньше чем коэффициент корреляции этого икса с другими иксами, в данном случае с двумя иксами, это ведет к серьезному искажению регрессионного коэффициента при этом иксе. То есть я утверждаю, что этот регрессионный коэффициент сильно искажен по сравнению с его истинным значением в силу относительной мультиколлинеарности. Я предлагаю ввести термин относительная мультиколлинеарность Относительная мультикалиниарность ⁇ это такая ситуация, когда некоторый x сильнее связан с другими x, чем с y. Если регрессионная модель построена для решения задачи прогнозирования, то такое искажение регрессионного коэффициента в силу относительной мультиколлинеарности не составляет большой проблемы, поскольку предсказанные значения оказываются более точными при наличии этого икса в модели, чем если его исключить из модели. Но если я решаю задачу объяснения в большей мере, чем прогнозирования, тогда моя интерпретация окажется не вполне верна поскольку я проинтерпретирую этот x как отрицательно влияющий на y. А это не вполне верно. А что если построить 4 регрессионных модели с каждым из 4x? Отдельно с рейтингом критиков, отдельно с количеством рецензий, отдельно с количеством номинаций, отдельно с годом. Я построил эти четыре модели и посмотрел, как на их основе прогнозируется Y. И сравнил прогноз Y на основе суммы четырех моделей с прогнозом Y на основе модели, в которой 4XA. Я посчитал остатки. В одном случае и во втором случае. Complete — это модель с четырьмя иксами. Partial — это сумма из четырех моделей. Суммарные остатки в случае модели с четырьмя иксами — 205 миллионов с чем-то. Суммарные остатки в случае применения четырех регрессионных моделей — 845 миллионов. Разница 640 миллионов в пользу модели с четырьмя экзаменами. То есть предсказывает значение y, чем сумма четырех моделей. Но интерпретация коэффициента при рейтинге критиков оказывается ошибочной. В качестве компромисса при решении задачи объяснения. Можно вообще исключить рейтинг критиков из регрессионной модели, учитывая, что этот предиктор вносит довольно небольшой вклад в объяснение вариации Y. Влияние всех остальных X на Y не подвержено такому сильному искажению, как влияние рейтинга критиков на Y. И это укладывается в концепцию относительно мультиклинеарности. Действительно, возьмем год выпуска. Он связан с Y слабее, чем рейтинг критиков, связан с Y. Но с остальными X год выпуска связан еще меньше. Поэтому регрессионный коэффициент для года выпусков не подвержен искажению со стороны остальных X. -ов. Количество номинаций связано с Y в средней степени. С двумя другими иксами количество номинаций тоже связано в средней степени. Причем с количеством лицензий критиков связано даже сильнее, чем с Y. Поэтому и регрессионный коэффициент количества номинаций тоже подвержен искажению. Регрессионный коэффициент количества номинаций в модели с четырьмя экзаменами и регрессионный коэффициент в модели, где только количество номинаций. Искажение имеет место быть, но все-таки регрессионный коэффициент не меняется с положительного на отрицательный, поэтому на интерпретацию это искажение не оказывает критического влияния. В одном из предыдущих видео я создал из континуальной переменной год выпуска фильма фиктивные переменные. Я это сделал, чтобы лучше отразить зависимость количества пользователей, поставивших оценку от года выпуска. И построил такую ломанную линию вместо простенькой прямой линии. В SPSS нельзя на одной координатной плоскости расположить сразу много графиков, поэтому пришлось прибегать к Excel. Еще раз о том, как эти линии были построены. Первый столбик соответствует прямой линии. Переменная год выпуска, смещенная в ноль, закодирована кодами от 0 до 10. 0 соответствует 2007 году, 1 2008 году. 10 соответствует 2017 году. В исходной переменной год выпуска смещенный в ноль, 2007 год закодирован нулем, 2008 год единицей, 2009 двойкой и так далее. 2017 закодирован десяткой. В регрессионной модели, в которой участвуют 4 кса, в том числе, континуальная переменная год выпуска смещенный в ноль. Регрессионный коэффициент при этой переменной минус 2492. Следовательно, если речь идет о фильме 2007 года выпуска, то я умножаю минус 2492 на 0. Именно это я и отобразил в столбце, относящемся к прямой линии. 0 умножить на минус 2492 – это 0. 1 умножить на минус 2492 – это 1. 2 умножить на минус 2492 — это минус 4985 и так далее. И эти данные легли в основу прямой линии. Ну, просто выделить, и вставить график. В случае же ломаной линии я разместил в этом столбце коэффициенты, взятые из регрессионной модели с эффективными переменами. Получается, что с точки зрения решения задачи объяснения, ломаная линия гораздо лучше. Она точнее отражает изучаемую закономерность. Она позволяет выдвигать новые гипотезы. У нее только один недостаток. Ее невозможно экстраполировать на другие годы. На 18-й, 19-й. 20, 30, 40 и так далее. А простенькая прямая линия легко экстраполируется. Вот где-то здесь находится точка для 2020 года. Ориентируясь на кодировку переменный год выпуска, смещенный в 0, если 2007 год имеет код 0, то 2020 год имеет код 13. Я могу умножить регрессионный коэффициент из исходной модели 13 и получаем минус 32406. Очень легко экстраполировать, потому что линейная функция очень проста. Экстраполировать можно и любую другую математическую функцию. А построенную на основе фиктивных переменных ломаную линию экстраполировать Затруднительно. Получается, и в этом примере задача объяснения и задачи прогнозирования пришли в некоторое противоречие. Если все же фиктивные перемены и требуются, причем фиктивных переменных предполагается много, как ускорить процесс? Логика следующая. Обычно фиктивные перемены создаются посредством перекодировки в другие значения. Беру год выпуска, смещенный в ноль. Придумаю новое имя. Указываю, что если в исходной перемены ноль, то в новой это один. Если миссинг, то это миссинг. Если любое другое значение, то это 0. Дальше вместо кнопки OK нажимаю кнопку Paste, и этот код вводится в синтаксис. Нужны эти две строчки. Можно откопировать их нужное количество раз. например три раза и поменять если в исходной единичка то она в единичку если в исходной переменной двойка то она в единичку и это будет новая переменная 2007.1, новая переменная 2007.2. выделяю или четыре строчки запускаю и появляются три новые фиктивные переменные Главное не запутаться и не забыть поменять здесь и здесь. Есть немного другой путь с привлечением экселевского файла. В поисковике можно ввести слово «дихотомизатор», найти страницу моего сайта, прокрутить вниз, найти зелененький прямоугольник, Дихотомизатор. Скачать этот Excel файл. Сверху синеньким я вписал инструкции. Здесь все очень просто. Этот файл позволяет создать до 31 эффективной переменной из одной исходной. Надо заполнить три области. Во-первых, ими исходной переменной. Чтобы не ошибиться, лучше скопировать из файла с данными. EOL2007. Сюда надо вставить частотную табличку, в которой указаны сами коды, или по-английски values. Чтобы output выводил только values, можно использовать эту команду setTNumbers равно values. Копирую ее в синтакс, выделяю и запускаю. Теперь если запустить Frequencies для года выпуска смещенного в ноль, то появится табличка, в которой будут именно сами коды. Копирую эту табличку, кликаю правой кнопкой мыши и вставляю только значение. Это важно. Только значение. Возвращаюсь в синтекс. Меняя values на labels, еще раз выделяю, еще раз запускаю. Еще раз запускаю frequencies. В моем случае values и labels — это одно и то же. Я мог бы откопировать два раза одну и ту же табличку и ставить ее в дихотомизатор. Но не всегда values и labels — это одно и то же, поэтому я показываю полную версию. Копирую. Правой кнопкой мыши. Специальная вставка. Ставить только значение. Теперь справа выделяю всю область до Total. Всю вот эту область. Копирую, вставляю в синтекс. В синтаксе нахожу сверху Total. И эту строчку. И следующий за ней, вплоть до execute, тоже удаляю. Запускаю эти две области. Одна из них отвечает за формирование переменных, вторая отвечает за то, чтобы подписать расшифровки value labels. Что такое value labels? Напоминаю, value labels – полезная вещь, позволяет не забыть, что значит тот или иной код. Получается, если аккуратно и правильно воспользоваться дихотомизатором, то быстро и без ошибок создаются фиктивные переменные, большое количество фиктивных переменных, и сразу автоматически подписываются их value labels. И, наконец, нюансы создания и интерпретации эффектов взаимодействия. Работа с эффектами взаимодействия трудоемка. Поэтому хорошо бы заранее понять, нужны ли они. Есть две причины создания эффектов взаимодействия. Первое. Если теоретическая рамка вашего исследования или ваш здравый смысл подсказывает вам, что некоторая переменная может модерировать влияние других иксов на Y. Часто контрольные переменные стоит рассматривать в качестве модераторов и вставлять их в регрессионную модель как группирующие переменные в эффект взаимодействия. Вторая причина. Вы хотите получить более точную регрессионную модель. То есть причины бывают содержательные и математические. И часто они друг друга взаимодополняют. В SPSS есть возможность узнать, стоит ли добавлять эффекты взаимодействия в модель, или стоит ограничиться только главными эффектами, то есть не перемножать иксы. Допустим, я хочу узнать, стоит ли добавлять в модель эффекты взаимодействия которая группирующей переменной выступит год выпуска. Analyze, General Linear model, Univariate. Группирующая переменная должна расположиться в окошке Fixed Factors. Зависимая переменная — количество пользователей, поставивших оценку. В окошке Dependent Variable — и остальные три x -а. в окошке Color Rates. Дальше нажимаю кнопку Model. Выбираю Custom. Вставляю главные эффекты. И создаю парные эффекты. Year на Metascore. Year на притрю. Year номинации запускаем обращаюсь к табличке Tests of between subjects effects нахожу здесь эффекты взаимодействия они представлены в сгруппированном виде все эффекты взаимодействия в которых участвуют эффективные переменные соответствующие году выпуска сгруппированы по континуальному иксу. То есть три группы. Каждая из этих групп значима. Следовательно, если включить регрессионную модель, эффекты взаимодействия, в которых участвуют эффективные переменные, относящиеся к году выпуска, то есть er 2007 0 умножить на метод скоро 1, ER2007-1 умножить на метод 1 er ER2007-2 умножить на метод 1 Итак, 33 эффекта взаимодействия в регистрационной модели. Многие из них будут значимы, если ориентироваться на результаты дисперсионного анализа. Кроме того, R-квадрат такой модели будет примерно 0,678, а я напомню, что в исходной модели, в которой представлены только главные эффекты, то есть x и без перемножения, r квадрат равен 0,628. Получается, при переходе от модели с главными эффектами к модели, в которой есть и главные эффекты, и эффекты взаимодействия, r квадрат вырос на 5% пункта. Мне кажется, это не маленький рост. Поэтому, как ни крути, есть смысл включить в модель эти эффекты взаимодействия и поработать с такой регрессионной моделью. Хоть это и требует времени. Бывает полезным еще до создания эффекта взаимодействия посмотреть, как работают группирующие переменные. В моем примере это год выпуска. Особенно это полезно если предстоит демонстрация результатов какой-то аудитории, чтобы это сделать, следует расщепить выборку на подвыборке, чтобы каждому году соответствовала своя подвыборка. Для этого я нажимаю Data Split File, выбираю переменную, которая будет группирующей. В моем случае это год выпуска, смещенный в ноль. Выбираю компания Groups. И помещаю год выпуска в окошко справа. Запускаю. Теперь строю регрессионные модели. Analyze, regression, линия. В которых зависимые переменные. Это количество пользователей, поставивших оценку. А сами выступают остальные иксы. Континуальные иксы. То есть все иксы из исходной модели, кроме года выпуска. А именно рейтинг критиков смещенную, количество рецензий критиков и количество номинаций. Запускаю. Большая табличка с коэффициентами для каждого года — своя табличка. Чтобы в ней было легче ориентироваться, я перенес ее в сервиский файл. И сгруппировал в такую компактную таблицу, в которой видно, в которой видно как для генеральной совокупности менялась константа по годам, рейтинг критиков, количество рецензий, количество номинаций. А справа я выставил константу и коэффициенты из исходной модели, которая не была разбита по годам выпуска. Видно, что константа во все годы, кроме 2007-го, в генеральной совокупности равна нулю. Это скор, наоборот, в 2007 году равен нулю в генеральной совокупности. Затем уходит все глубже в минус, потом поднимается оставаясь в минусе, и снова уходит в минус. Количество рецензий критиков влияет постоянно положительно, но сначала сильнее, потом несколько слабее. Влияние количества номинаций сначала усиливается, в 2011 году вообще нулевое в генеральной совокупности, затем снова усиливается, этим снова падает очень любопытные изменения чтобы визуально все это отобразить я взял значение каждого из иксов из базы вот какие значения в базе встречаются все их сюда поместил и отсортировал по возрастанию и умножил эти значения на коэффициенты соответствующие каждому году и растянул это график соответствующий коэффициенту из общей модели а здесь графики соответствующие коэффициентам в разные годы то же самое я сделал для нам критрю и для номинаций. и напоминаю что это закругление не соответствует действительности и вызвано ошибочным отображением в целе Промежутков разной величины, как одинаковых, разный наклон прямых в разные годы. Тоже разный наклон прямых в разные годы. Как быстро и без ошибок создать эффекты взаимодействия, пользуясь синтексом Excel? Сначала создаем первый, пользуясь кнопкой Transform Compute Variable Year 207.00 Умножаем на рейтинг критиков, смещенный в ноль. И имя новой переменной через точку. И вместо кнопки ОК нажимаем кнопку Paste. Копирую эту команду в Excel. Размышляю, что в этой команде должно меняться. До 2008 года. Очевидно, год должен поменяться, а именно последняя часть. Вместо 2007.0 должно быть 2007.1. И здесь тоже. Копирую из базы, уже сделанные раньше, фиктивные переменные. Копирую из базы название континуального ИКСа, Растягиваю должно находиться перед. year и META-SQUAR 1. Конструкция. слова Компьютер ⁇,⁇ Пробел ⁇ Вставляю и растягиваю. Из того, что нет здесь, и чего нет здесь, я вижу. Не хватает. Точки, знак равно. Пробел, звездочка, пробел и точка. Где-нибудь здесь. Я ставлю точку, равно, пробел, звездочка, пробел. И тоже растягиваю. Теперь собираю. Равняется. Команда Step. Кликаю в Compute, зажимаю Ctrl. Кликаю here. Кликаю в точку. Кликаю в Metascore. И ориентируюсь вот на эту запись. Кликаю «Равно», кликаю снова «Year», кликаю «Звездочку», кликаю «Metascore», кликаю снова в точку, нажимаю «Enter», создал целиком это выражение, растянул вниз, создал выражение для каждого года. Теперь могу все это скопировать, вставить один раз, еще один раз. Теперь здесь, в этом блоке, втором блоке, заменить метаскор на намкритрю. Копирую из базы намкритрю, и здесь автоматически поменялось. А здесь меняю метаскор на Номишн. Копирую с базы. Теперь три этих блока. Копирую. В синтакс. Вставляю. запускаем Проверяю в базе. В базе есть. Проверяю описательной статистикой. Сначала я снимаю сплит. Analyze all cases. Do not create groups. Правая кнопка мыши. Descriptive statistics. Все в порядке. Валидных 39679. Средняя не нулевая, то есть в моей базе не только нули, И стандартное отклонение, не нулевое. Все в порядке. Можно и все остальные эффекты взаимодействия проверить. Я свои уже проверял раньше. Окей. Эффекты взаимодействия созданы. Предварительно регрессионная модель запущена. И в ней много незначимых эксов. Они идут не подряд. Их неудобно убирать кнопками. Более того, Убирать сразу много незначимых иксов это менее правильно, чем убирать по одному. Выбираю самый незначимый и убираю. Потом следующий самый незначимый и убираю. И так много раз. Чтобы не мучиться с этим, в SPI-сессии внедрена пошаговая регрессия, stepwise regression, внутри линейной регрессии, Analyze. Регрессион. Линей. Она находится здесь. Вместо Enter выбираю Backward. Backward ⁇ это разновидность TPS регрессии. Оптимально здесь подходящая. Дальше выбираю Options. Поскольку я хочу, чтобы удалялись х, значимость которых меньше 500, то вместо 0,1 я ставлю 0,05. Левее есть еще ненужная опция, но она не должна содержать число, больше или равное числу иммувал. Поэтому я ставлю любое число, которое меньше например, 400. Continue. Окей. Okay. Смотрю Model Summary. 13 моделей. Это значит 13 шагов. Это значит, что было удалено 12 иксов. На первом шаге ничего не удаляется. На каждом следующем шаге удаляется одна переменная. На 13 шаге удалено 12 переменных. Изменение квадрата почти незаметно относительно исходной модели. Потому что удаляется... Иксы, которые очень слабо связаны с игреком перехожу к табличке с коэффициентами меня интересуют коэффициенты в 13 модели поэтому я прокручиваю вниз эти иксы должны остаться но после выполнения пошаговой регрессии следует еще раз запустить пошаговую регрессию с иксами из последней модели чтобы учесть возможность влияние миссингов, влияние пропусков. Возможно, регрессия с этими иксами сможет охватить больше наблюдений в выборке, чем исходная регрессия, в которой было больше иксов. Потому что регрессия обрабатывает только те наблюдения, которые не имеют миссингов ни по одному из иксов. Значит, для 13 модели это ограничение более мягкое, чем для первой модели, потому что в 13 модели меньше X, чем 1 первой. Кликаю два раза на таблицу с коэффициентами, прокручиваю до 13 модели, копирую отсюда все X, закрываю таблицу. Захожу в линейную регрессию и нажимаю «Paste». Перехожу в синтекс. Так выглядит код запуска линейной регрессии с бэквардом. После бэкварда я вставляю те иксы, которые с и которые скопировал из таблицы. очень важно здесь точку поправить, чтобы она стояла после последнего икса. Двумя кликами выделяю и запускаю. Перехожу в Output. Теперь в модели 4 шага. Значит, еще 3 x удалено. Снова перехожу к табличке с коэффициентами. Последней, четвертой модели. Забираю отсюда х. Вставляю в синтаксе после бэккорда этот набор x. Или же, чтобы ничего не потерять, еще раз воспроизвожу код линейной регрессии и уже сюда вставляю, запускаю, перехожу в Output. Model Summary содержит один шаг, ничего больше не удалилось. R-квадрат вырос за счет того, что выросла доступная для регрессии выборка, рабочая выборка. Именно эти коэффициенты и пойдут в итоговую модель, если пройдут ограничения мультипринярности. Два раза кликаю в эту таблицу с коэффициентами и копирую иксы. Чтобы проверить на мультиковинярность, захожу в Analyze, Crillate, Be varied. выбираю здесь две любых переменных, абсолютно любых, нажимаю Paste, перехожу в синтекс. после команды Variables я вставляю иксы скопированы из таблички с коэффициентами. Также вставляю сюда зависимую переменную. Запускаю. Большая табличка с коэффициентами корреляции. Переношу ее в Excel. Причем, обратите внимание, у меня нет звездочек. Потому что, когда я запускал корреляцию, я убрал Flex Significant Correlations, и поэтому в синтаксе у меня тоже не было строчки, отвечающей FLAG like significant correlations. Вот такая строчка не нужна. Переходим в Excel. Чтобы видеть, здесь только сами коэффициенты, я использую фильтр. Вывожу только коэффициенты. Чтобы подкрасить маленькие коэффициенты и оставить белым большие, я использую условное форматирование. Минус 0,75, плюс 0,75. Сложная ситуация в том, что здесь тройные корреляции. Ер ER 2007-2 метаскор 1 коррелирует с Ер ER 2007 но еще коррелирует И с Ер ER 2007-2 притрю. Получается, коррелирует er 2007 с Ер ER 2007-2 метаскор 1 ер 2007 2 мета один коррелирует с ер 2007 2 нам при они коррелируют через ер 2 мета скоро один это центральная переменная поэтому либо следует оставить ее одну и убрать ер 2002 2 и ер 2007 2 нам или убрать наоборот мета скоро один и оставить ер и нам кайфю поскольку я и нам Критрю в сумме дают большую корреляцию с Y, чем сам по себе метаскор. Поэтому я убираю метаскор и оставляю year и нам Критрю. По той же причине убираю year 2007-3 метаскор и year 2007-1 метаскор. Они коррелируют меньше с Y. Также убираю year 2007-6, который коррелирует с er 2076 метаскор 1 Потому что er 2076 метаскор 1 дает больший коэффициент, чем сам по себе er 2076 с Y. И по той же причине убираю ER2007.7. Коррелировали. Вот эти переменные 12 удалил 5 и тем самым решил вопрос сильной скоррелированности. Я здесь не применяю введенный мною концепт относительно мультиклиниарности, потому что его гораздо труднее применить. Это уже надо писать код, чтобы он соотносил коэффициенты корреляции с Y и остальные коэффициенты корреляции. Вот эти пять переменных я должен убрать из синтакса. Это код для регрессии до того, как я корреляцию построил. Я его копирую и вставляю под корреляцию убираю из него 5 переменных и поскольку это последний запуск внизу я убираю точку после последнего икса и добавляю команду save с резин чтобы получить саннотизованные остатки запускаем что было дальше вы уже знаете из предыдущих видео осталось откомментировать еще запуск General Linear Model Univariate. Я беру отсюда иксы. Запускаю Univariate. Analyze General Linear Model Univariate. Зависимые переменные ⁇ это статизированные остатки. Одну любую переменную помещаю в Fixed Factors. И одну любую помещаю в covariate. Нажимаю Model. Выбираю Custom. Помещаю в качестве main effects направо, continue и нажимаю paste. В чем особенность синтакса Unionova Это зависимые переменные остатки. После buy до with идут fixed factors. После with идут ковариатры. И после design идут просто подряд через пробел все иксы. Поскольку я хочу увидеть криволинейную связь, я помещаю все иксы, после buy, with я удаляю. И в дизайн помещаю все иксы, ставлю точку после последнего и запускаю. И обрабатывается это около часа или дольше. Если вы запустили, но не хотите ждать, Попробуйте нажать слева сверху кнопку File, Stop Processor. Скорее всего, в течение минуты процессор остановится. И вместо Running Unionova вы увидите, Processor процессор is ready. Спасибо, что вы так неравнодушны к анализу данных и досмотрели серию про линейную регрессию до конца.